Да. Годный контент подъехал. А, всем привет, это канал Пацики, с вами я... Пацик. И сегодня, прямо сейчас. Сегодня, прямо сейчас, когда я шел в душ, а, мне пришла идея сплохиотина Моргина и написать трек, для которого я не приложу ни капли усилий но зачем? я не знаю и на очень дешевую аппаратуру но ну, еще одно, самое важное я абсолютно абсолютно не разбираюсь в музыке не знаю как садить треки я даже нормально расваривать не имею как вы заметили да у меня абсолютно похуй давайте начнем Найдем бит и начнем уже, да. Но, ну, начала ты подпишись на меня, на канал. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Ну, бля, давай. На меня подпишись, окей? А, начнем. Чтобы все были не в ахуе, а в трихуй. Четверехуй. Пятихуй, блядь. Шестерехуй. Семьерехуй, блядь. Я решил, буду удержа... держать... Держать... Камеру рукой, точнее телефон. Да. А, в общем, мышне долбоебы создавать бит правильно. Ну, на, нахуй она надо, алю. Просто пишем при э, би. Да. Пишем при би. Так. А, как видите, я тут уже слушал хуйня, хуйня. Ищем бит, который идет до двух минут, ну, потому что мы уж не долбоебы, заморачиваемся на аж на минуты три, правильно? Ищем. В общем, я нашел какой-то бит. Давайте его послушаем. А Заебись. И давайте все вместе! Теперь пишем текст... Ну... Понятное дело, на текст мы не тратим больше двух минут, И получится нет как мы знаем, правильно? Да. Так, в общем я напишу текст, сейчас. Как всегда, я текст. Я же делаю рэп, рэп, новая школа. пиздец В общем, я написал сверх тупой текст. Можете глянуть. Вот, читать Да, сверх тупой. Сейчас буду записывать и сводить. Сводить, сводить, сводить. И это процессор вам не покажу, потому что ну, это пиздец. Сейчас будем слухать, слушать. слушать. Сейчас, сейчас будем слушать мою какао. Годный контент подъехал. <музыка>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 Здравствуйте. С вами я ведущий Ебаньков, подаю патроны. В общем, недавно один недоблогер выпустил видео под названием "Бомштрек". Бомж трек да, так и, такое и было название. Он в данном видео сделал трек без навыков и старания. Тем самым на себе волну хейта и смертей минус уж. Данному видеоблогеру грозит тюрьма либо прослушивание альбома Моргенштерна. Я бы выбрал первый вариант. Спасибо всем за внимание. До встречи.